мега расслабленный день. Во-первых, я выспался, сегодня проснулся в 10 утра, во-первых. Во-вторых, я сегодня могу одеться абсолютно свободно, так как мне хочется. футболки, футболке, в свитере, в в, в какой-нибудь. А, сегодня есть только приятные моменты, это встречи по совсем таким важным, лучшим делам, об этом буду рассказывать сегодня день. Машина сегодня стояла на улице, поэтому в машине холодно. Идет утро, сегодня началось с интересного и очень активного звонка от Джона Шоула, который находится в бизнес-зале Амстердама э, и летит из Америки в Грецию, где у него будет проходить мероприятие. Так вот, мы с ним поболтали несколько минут, я попросил сделать короткое видео о том, что он думает о сервисе в России, вообще о бизнесе в России, так что смотрим marketplace еще из важных успешных дел это то что я договорился с викторией петровой что именно в эту среду 29 ноября мы с ней вместе встретимся в день ее день рождения кстати в студии Радио Медиаметрикс поговорим об ее последних впечатлениях из американского турне, посвященного исследованиям эффективности управления США. Итак, 29 ноября, 9 утра Москвы, Виктория Петрова в студии Радио Медиаметрикс. 29 ноября мой день рождения. Но извиняюсь, это не было специально спланировано, просто так получилось. Мы с Романом Гусенко на радио Метрикс будем пообсуждать э, проблемы мотивации и расскажем о том, как собственно это происходит в американских компаниях. У меня очень свежие инсайты. Я только что проехала по Силиконовой долине и была в Лас-Вегасе в некоторых компаниях, таких как Google, Amazon, Запас, Патагония э, и другие. У меня много свежих инсайтов. Как работают с людьми, как организовывают труд людей, мотивируют их на, на, на подвиги в Америке и что в этой же сфере делается у нас. Постараемся развеять самые долгоиграющие и персистирующие в нашем обществе мифы. Присоединяйтесь. Смотрите, какая красивая Павелецкая площадь. Это часть офисного здания, немного с другой стороны, со стороны Павелецкого вокзала. Я люблю смотреть Москву с разных сторон. Надеюсь, вам она тоже нравится. Вот, сегодня еще и занесло скорее. Пока тут ждет свой человек, я вижу, как снимает интервью генеральным директором Скайнинга. Вот он. Вот сейчас с ребятами Скайнинга. Смотрите, какая клевая переговорочка тут такая. С милыми... Привет. С милыми, да, привет. С милыми пуфиками. Вот слово забыл С Друзья, вот я невероятная смотрю. удача. Еще и с Александром Лариновским нам удалось поговорить. Привет. Привет. И я надеюсь, мы с Skyeng будем делать много интересных проектов. Саш, два слова. Почему Skyeng и в чем основная такая коренная идея, почему это Почему это произошло, откуда он взялся? Ну, – На самом деле, потому что есть огромнейший рынок, на котором нету стандартной услуги, Вот той, которая может... ну, что такое стандартная услуга? – Это за... просто это, и удобно, Нет, не, это когда предсказуемо и понятно. Да. Вот uh -huh. там э, 200 лет назад люди не знали, сколько времени займет дорога из Санкт-Петербурга в Москву, один вот книжку написал. – Доедет ли колесо? – Да, вообще, или не что, доедет, что нибудь да, будет. Да, да, да. А сейчас там все знают, да? никто не садился самолетом, типа, а когда долетим, а сколько денег будет стоить? Да, ну, то есть, все заранее известно. Вот, а, Когда-то там вот, в путешествиях все, никто не думал, что можно будет предсказывать до минуты с точностью перемещения на тысячу километров. Вот. Сейчас это происходит, никого не удивляет. 50 лет назад это еще было совсем удивительно. Да? Вот. С образованием та же самая история. Никто не знает, сколько времени нужно потратить денег, чтобы выучить, там, не знаю, китайские игроки. Сейчас китайский. можем сказать. Вот. И, не, мы к этому идем. Вот, но, но мы каждый день все, все время идем к тому, чтобы человек точно понимал, сколько времени и денег ему нужно, чтобы достичь своей то цели и своей уровня. точки А в свою точку Б достичь. Вот. И это та мечта, ради которой мы здесь все делаем. Ты живешь этой жизнью? То есть это прямо с утра до вечера только это, или есть еще что-то для души, что остается помимо работы? Нет, ну, на работе, конечно, любой из нас проводит больше времени, чем где-нибудь еще. Ну, вот уж свое, по крайней мере. Но жить только одной работой – это все-таки достаточно скучная история. Вот. Какой бы ни была работа. Потому что, ну, то есть если ты не умеешь переключаться, то ты все время находишься да. есть, в таком монотонном режиме. Поэтому обязательно должны быть... Э Какие-то изменения, потому что чем больше тебя болтает, там, тем полезнее, более тем, интереснее получается, тем более насыщенная твоя жизнь, и всегда ты приносишь из лички что-то на работу, из работы что-то в личку, это всегда обогащает. Супер. Sky France, Sky Chin, Sky Deutsch. Не-не-не, любой другой язык в 10 раз меньше, чем английский, поэтому То знаешь, знаю, Sky, Sky не знаю там аналитика, Sky Dun, Sky, Sky Spen, Robotics, О, а, вот Sky Robotics и еще что-нибудь есть. Ну, можно много чему можно учить. Языки ну, английский понятно а все остальное да, так себе спасибо тебе большое и спасибо. увидимся на радио спасибо. надеюсь да спасибо. и на нашем до да. пока. пока до встречи друзья пока гулял в скайенге нашел еще интересную какую-то дверь тут написано слово голод что это пока не знаю но краски холли и вообще что такое голод сейчас идут прошу друзья с голодом все закончил зато появились картонный голову и вот смотрите какая интересная штука никогда не знал что такую можно сделать самому Словно очень крутой где, а, вот этот? С ручками? Да. Вау. О, а что да. за конструкторы? Трактора? Скажи про конструкторы. О, смотрите, как мы удачно зашли. Да, мы зашли удачно. В общем, мы в нашем небольшой кармане много продуктов тестировали, Вот мы собственно. Это вот такие, получается, трактора, да? Да. Они ездят, собираются без клея, вот, приводятся к движение, соответственно, два Есть нейтральная скорость, есть передняя скорость, есть задняя скорость. Сколько стоит такой трактор? Очень поскупы стоит на полгода тридцать пятьсот. Угу. И так, кого будем брать? Льва, пан... слон белосиний. Слон -белосин. Давайте слона, слон белосиний. Но сложнее, по-моему, с бильными, да? Сложнее, да. Проще всего единорога а и пантеру. Все, давайте единорога. Ну что, вот я стал счастливым обладателем, э, кого, кого будем собирать, единорога. И Роман, основатель этой компании, да. Всем да, всем привет и поздравления со Стасовым Годом. Да, всех поздравляем, ребята. Да, клейте свои фигурки, создавайте радость и настроение. Ну что, день подходит к концу. Время практически 21 час. А, при всем при том, что это должен быть легкий был день, и в котором я хотел отдохнуть. В принципе, так все и произошло, только он оказался невероятно насыщенным и очень интересным. Ну, первое, конечно, это утро, когда позвонил Джон Шолл, и мы с ним очень мило поболтали. Второе, это Виктория Петрова, с которой мы провели несколько минут в разговоре, а потом, обсуждая заставку и тему нашей, нашего эфира в среду, а потом появились встречи. И самое удивительное, причем я даже не планировал, я сегодня познакомился с основателем Skyeng, Александр оказался невероятно интересным человеком, открытым, быстрым, доступным и невероятно влюбленным в свою работу. Следующая интересная встреча была, конечно, причем абсолютно случайная, когда я шел мимо Skyeng и увидел вдруг интересное название компании Голос. Голод, компания Голод. Зайдя, и познакомлюсь с Романом, основателем этой компании, который рассказал мне то, что они делают, и вы видели это сегодня в нашем дневнике. Что же всех их объединяет? Объединяет их, мне кажется, знаете, очень веселая шутка, которую я вам сейчас расскажу. Когда люди создают, пытаются создавать бизнес, они говорят о том, что я придумаю бизнес для того, потому что я не хочу ходить на работу. И э, получается так, что я не хочу ходить на работу и хочу пойти в понедельник в кино. Только вот самое прикольное получается в том, что так ни разу в понедельник в кино они не сходили, потому что бизнес это действительно серьезно, это постоянная работа, постоянная работа над самим собой и э, здесь есть одно но. Вот об этом но я бы хотел сейчас сказать. Когда мы создаем бизнесы, когда мы э, переходим из процесса творчества, из процесса создания креативной идеи в то, что мы становимся функционерами и менеджерами, есть очень большая опасность и очень большая вероятность того, потерять то самое главное, то самое интересное, что драйвило нас, что приносило нам фантастическое удовольствие, когда мы начали обсуждать этот бизнес, когда мы стали придумывать самые первые наши возможности, которые дали нам вот эти открытия, создание бизнесов. А когда мы превращаемся в функционеров, есть опасность потерять вот это самое тонкое состояние, которое по большому счету является э, идеей самой главной, которая дает сердцу радость, наполняет сердце любовью и дает смысл жизни. Потеря этого счастья и есть самая большая опасность. Бизнес – это драйв, это удовольствие, это создание постоянно чего-то нового, это придумывание вещей, которых не было, это чуйка там, где есть деньги, но в то же время это и чувство самого себя, это любовь к тому внутреннему состоянию, которое привело вас в этот бизнес. Не забывайте об этом, и хорошего вечера и прекрасной ночи. Соответственно, увидимся завтра. Пока.